Программирование на языке Lua Здравствуйте всем, меня зовут Максим Пистолетов и сегодня я хочу презентовать вам новый курс программирования на языке Lua который посвящен исключительно разработке торговых роботов для терминала Quick Почему мы советуем отдать предпочтение именно языку Lua при разработке торговых роботов для терминала Quick Во-первых, язык Lua полностью интегрирован в терминал Quick и работает в нем Стабильно и надежно. Этот язык, который прост даже для неподготовленного пользователя. И освоить при желании, его может любой, кто даже никогда не программировал ни на каких языках. Язык Lua работает очень быстро в терминале Quick и в сотни раз превосходит его предшественника язык купайл. При этом, как вы узнаете из курса, организация дополнительного потока позволяет не замедлять работу терминала Quick. И писать программы со сложными математическими вычислениями при необходимости. Все библиотеки для данного языка бесплатны. И при том, что этот язык прост, он открывает огромные возможности для программирования и для профессионалов. Использование классов, перегрузок и много других возможностей. В частности, внедрение языков C и C++ непосредственно в код робота, написанного на луа. В чем особенности нашего курса программирования на языке Lua для терминала Quick? Это простота изложения материала. Далее вы сразу на практике начинаете изучение материала и не загружаетесь лишней сухой теорией. Мы учим не только программировать, но и грамотно подходить к разработке торговых роботов. Вместе с автором курса... В течение всего видеокурса вы будете создавать вместе готового торгового робота для терминала КВИК. Робота, который может работать и торговать на вашем счету. Вы научитесь не только писать, но и тестировать, проверять и быстро отлавливать ошибки, которые вы по неосторожности совершили при разработке кода. И самое главное, вы сможете поставить зарабатывание денег на автоматический поток. Что из себя представляет курс программирования на языке Lua? Курс состоит из 5 логических частей и включает в себя 60 уроков. Данный курс это более 9 часов полезного материала без лишней воды. Длительность каждого урока в зависимости от темы составляет от 5 до 30 минут. Это курс, который не требует предварительной подготовки и знаний основ программирования. Курс имеет удобное навигационное меню, где вы можете легко перейти к интересующим вас урокам, вернуться, повторить пройденный материал, а также воспользоваться специальными бонусами. Кроме того, есть подробное содержание курса, которое вы всегда можете использовать как справочник, чтобы восстановить необходимые знания и закрепить пройденный материал. В предыдущих видео на нашем канале вы можете посмотреть... Полная запись 13 урока, где мы рассматриваем потоки и схемы работы скриптов на языке Lua в терминале Quick. А сейчас посмотрите краткий блиц-обзор уроков курса и сделайте свой выбор. И начните самостоятельно разрабатывать собственных торговых роботов и не терять свои алгоритмы, заказывая роботов у сторонних разработчиков. Благодарю вас за внимание.